Сразу же появляются мерзкие тролли, да, самые первые Слава, ты где уже 21.00? Я здесь Четко в 21.00, видите, как сработало Радиацию убивает только того, кто в нее верит, Гомер Симпсон Прикольно Так есть кефир, зашибились. Да, насчет радиации, конечно, очень смешно, что вы про Гомеров вспомнили, но у меня в жизни был случай, когда 2 мая 1986 года мы попали под дождь недалеко от Саратова. И только потом, когда я стал депутатом областной думы, я узнал, что это как раз... Регион, который был полит чернобыльским дождем. И как-то вроде ничего. Хотя всегда, когда представляли к этой к щитовидной железе, представляли а, счетчик Гейгера, говорили, вы этот, как они, господи, ликвидаторы, я говорил, не дай бог. Вот такие вот дела. Так, так, так. Все, окей. Что за стук? Это люди аплодируют. Сегодня сейчас 8 часов здесь. И люди в 20.00 аплодируют. Вот тут анекдот хороший, старый, правда. Но хороший, папа, куда летит, это стая птиц. Меням, сынок. Все летит этим самым, да? Хорошо, давайте по, по новостям Сегодня у нас много новостей Иван э, был в эфире Посмотрите, пожалуйста э, Передо мной вот эфир Он немножко по-другому сделал Мне нравится, я сам посмотрел очень хорошо ну, То есть, э, если э, Вы пишите Ну, собственно, что писать Если будет много просмотров Мы будем делать это каждый день Я надеюсь, будет много просмотров вот такие вот дела. Привет из Ингушетии. Всем привет. Так. Ростат зафиксировал продолжение естественной убыли населения России. Ну, в общем-то, надо сказать, естественный убыль составила ну так, сальдо, если 80 тысяч человек за два месяца. Собственно, за два месяца и в прошлом году столько же умерло. Но тогда умерло на сколько-то тысяч больше, чем до этого. да И вот, говорит, второй год подряд. Какой же второй год подряд, если... В 2015 году, если вы помните, говорили о том, что умерли, непонятно почему, грипп что ли был, тогда на 23 тысячи больше, чем обычно, чем до этого, в 2014 году. Так что все это разумно и объяснимо, и не только объяснимо каким-то вирусом. Самый страшный вирус – это Путин. Он уничтожает народ России, он уничтожает русский народ. Я думаю, что он делает это сознательно. У меня какое-то такое вот предположение, я думаю, что он агент влияния Китая, поскольку все, что он делает, он делает в пользу Китая. Да? И уничтожение народа России, это, в общем-то, тоже работа на китайских товарищей. Вот, и Первый канал сегодня предупреждал целый день о том, что будет телеобращение Путина. То есть ему, видите, понравилось этому Путину выступать с телеобращениями, повадился он, повадился, да. Пишет, старый еще сидишь на сухую, налил бы коньячку. Вопрос такой, нафига? Как помните в Даунхаус, говорит, меня и без этого компот штырит, так что, так что я как-то не любитель всего этого. Такие вот дела. Если мне нужно получить какое-то удовольствие, да, ну я, я могу обойтись без алкоголя, поскольку это для меня неудовольствие. Вот, и все это выглядело как раньше, слушайте важное правительственное сообщение, а по важного правительственного сообщения никакого, собственно, не было, показывали Харви, он сидел перед мониторами и читал по монитору, раньше он читал по бумажке, а сейчас ему сказали, наверное, слышишь, ты там вон читаешь по бумажке, как идиот, читай по монитору, читает он с монитора, и вот он что начитал, да, то есть меня спросили в двух словах, как можно охарактеризовать вот это послание очередной Путина. Ну, Остапа несло, да, вот так можно охарактеризовать. Значит, вот он сегодня такое выдал. Значит, добрый день, в нашей работе принимают участие руководители правительства, т.т.т. Предлагаю сосредоточиться на вопросах, которые сегодня главные. Ключевые для всех нас это борьба с распространением эпидемии коронавируса, защита здоровья и жизни, безопасности людей, обеспечение устойчивости экономик, сохранение занятости и доходов наших граждан. То есть все прям вот как ему написали, ни одного слова от себя, да? так вот. Начну с неотложной задачи общей для всех регионов, речь о повышенной готовности медицинских учреждений, существенном наращивании ресурсов и возможности, сейчас это безусловный приоритет, необходима федеральная поддержка на эти цели, уже необходимая выделена и поступила в регионы, в том числе более 33 миллиардов рублей, направлены на развертывание дополнительных специализированных полностью оснащенных коек в больницах инфекционных отделениях. Вопрос, где? Вова, где? Ну, 33 миллиарда направлено на койки, да, я не знаю, на какие, но койки-то нет никаких. То есть, понятно, что это пустые слова, это ни о чем. Еще порядка 13 миллиардов рублей выделено на закупку медицинской техники, включая аппараты искусственной вентиляции легких. Интересно, зачем покупать аппараты искусственной вентиляции легких? если он их отослал в Испанию, еще в 12 стран продал э, все эти аппараты, средства защиты, э, какой смысл после этого выделять на закупку Странно. То есть они говорили, у них настолько много этого, что они могут этим торговать, отсылать, дарить. А теперь он 13 миллиардов выделил на закупку, раздарили. А зачем? Может быть эти 13 миллиардов лучше людям было бы выделить? А? Так, будем надеяться, что создаваемые в системе здравоохранения резервы дополнительной мощности не потребуются, ну и так далее, и так далее. То есть таким образом показывают, что избыток у них есть. Стены в больницах падают, старух придавливают. Это избыточная медицина у них, эталонная. Предлагаю, вы понимаете, насколько... Полагаю, вы понимаете, насколько высока ваша личная ответственность над губернатором, чтобы выделенные средства сработали максимально эффективно. То есть стрелочники. Якобы какие-то данные средства, а вот они, кто должны отвечать. То есть не он, он Вова все сделал. Вата же должна поаплодировать, сказать, Вова все сделал, а бояре плохие. Прошу вас действовать быстро, собранно это вот, по монитору. Быстро собрано, профессионально, дорожить временем каждый день и каждым рублем, заблаговременно решать все организационные кадровые вопросы, сформировать бригады специалистов, способных работать с новым оборудованием в больницах, которые перепрофилируются для лечения людей с коронавирусной инфекцией. Блять, жесть какая-то просто. Ну, вот цирк какой-то, шипито такой, да, путинский какой-то бенефис такой очередной. Да? Это бенефис Путина, как можно еще назвать. И все это читает по монитору, понимаете? как раньше читал по бумажке. И даже, представьте, запись сделана таким образом, чтобы видно было, что он читает это. То есть мы могли бы как-то написать человеческими словами, но ну, правда человеческими словами он бы наверное, не смог, он и так-то это еле прочитал. При этом поручаю Министерство финансов дать регионам возможность поступать гибко, концентрировать выделяемые ресурсы на тех проблемах, которые лучше видны на местах. Зачем это говорить, знаете? То есть, если вдруг куда-то деньги не пришли, так это не потому, что денег нет, или там Путин плохой, потому что плохо на местах сработали и не туда деньги послали. Знаю, что руководитель и субъект федерации, а я обращаюсь с вами, коллеги, в ежедневном режиме. Есть предложение на этот счет, и прошу от них сегодня отдельно доложить. Ну и оценивает результат не по формальному количеству зарегистрированных кое а по реальной готовности имеет То всех запорят. Мы также предусмотрели дополнительные выплаты врачам, медсестрам, медицинскому персоналу за особые условия труда. 10 миллиардов рублей. Каждому? Нет, не каждому. Сколько конкретно? Оказывается, вот, для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей. Да, для России это вообще космические деньги. Да? Для среднего медицинского персонала медсестер 50, для младшего медицинского 25, ну и на скорой помощи для врачей 50, для фельдшеров и водителей 25. Повторю, такие специалисты находятся на передовой. И вот им такая копеечка. Я сегодня Жене позвонил, потому что, вы помните, эфир вели, он рассказывал про брат, который, его родной брат, трудится в Нью-Йорке. Работает э аниматологом, анестезиологом, собственно, занимается только тем, что сутками эм, ходит и, и интубирует больных. Да? Ну, обычно, обычно он говорит, сидит за компьютером, там, делать нечего, суточное дежурство, сутки дежурит. Ну, иногда там кого-то там порезали, подстрелили или еще что-то. Сейчас приходится работать часто. Доплат нет никаких пока. Ну, может, потом что-то доплатить. Никаких Путин вот установил, а в Нью-Йорке нет. Но если вы помните, сколько, помните, брат, Женя получает за смену, за 24 часа. 4 тысячи долларов. 4 тысячи долларов с учетом э, уплаты налогов 3,5 тысячи долларов. 3,5 тысячи долларов а сейчас сколько? 280 тысяч рублей за смену, за одну. А у него их 10 в, год, в месяц, представляете? А эти 80 тысяч. Я понимаю, что сумасшедшие деньги еще и не дадут, и еще там украдут, и еще там спишут, и еще они фонд какой-нибудь отдадут, там Герой Кадырова или еще кого-нибудь, хер ее знает. Так что, и вот пишет, и будет правильным понять еще одно решение, а именно установить для них повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета. То есть в случае смерти дадут милостинку. Путинцы очень любят давать милостинку, вот сейчас тоже дадут, как, как пишет, как в вооруженных силах, ну что показать, ух, как у нас там в вооруженных силах, а, прошу проинформировать сегодня, как налажена работа, сохраняется, там по, по бригадам скорой помощи, при этом хорошо понимаю специфику, но сейчас важно собрать в кулак все наши ресурсы, это ну, по поводу а, ведущих федеральных медицинских центров, и чтобы все койки этих федеральных медицинских центров тоже отдать в распоряжение регионам. И представляете, сегодня какое число? Восьмое? Сколько это пандемии? Только две недели это... Не рабочая неделя, две недели уже это длится официально. Когда он там первый раз сказал больше двух дней, 25-го он сказал официально, что есть пандемия. И сегодня он рекомендует там или настаивает и так далее рассмотреть вопрос о том, что койки передавать в оперативное управление, так это можно назвать, на места. Это просто какой-то. А чё, чем они тогда все это время занимались? И вот... Уважаемые коллеги, в соответствии с моим указом, все субъекты федерации должны быть, подготов... должны быть подготовлены планы оптимальных профилактических мер. Вы понимаете, в нормальной стране, ну возьмем даже Советский Союз, были пакеты, помните, пакет разрываешь, если что-то случилось, чрезвычайная ситуация, катастрофа, где? Там, на Чернобыльской АЭС. Оторвались, смотрят, что делать. На химическом предприятии, что делать, какая-то резкая э, эпидемия началась, э, в основном чего боялись? В основном боялись холеры и сибирской язвы. Сибирка это все. То есть, если человек там вскрывает труп, да, в, ну, я имею в виду, или судебно-медицинский эксперт, вскрывает какой-то непонятный труп в морге там, да, в секционном зале открывают башку, да, и там по твердой мозговой оболочкой, да, такая вот красная штуковина, называется, как она, шапочка-кардинал, если я не путаю, да, то это сразу это сразу шухер, сразу начинают рвать эти пакеты, открывать и смотреть, что делать потому что это сибирская язва, все, и понеслась, и каждый работает по своему плану, две недели пандемии он предлагает подготовить такие планы, такие пакеты, представляете, то есть они должны были быть на любой случай, если у него нет на этот случай пакета, значит у него нет ни на какой случай, там упал метеорит, взорвалась атомная станция, еще что-то, ничего нет. Пакет Яровой, да. Значит, так вот, ну, тут показывает, что вся эта речь, при том, что она написана, при том, что она им зачитана, показывает полный идиотизм путинского режима и полную неспособность Путина там работать хоть как-нибудь. И вот он пишет э, так, так, так, значит, в соответствии вот с указом, вернее, не пишет, а говорит, сделать это исходя из степени риска распространения инфекции. Прошу доложить сегодня, разработаны ли такие планы, доложить, разработаны ли такие планы, как разворачивается их реализация. Он просит доложить, если бы он не попросил, они бы не вспомнили, они бы не доложили. Жесть вообще, просто жесть, вы понимаете, это президент говорит с большой трибуны заготовленную речь для людей, которые, у которых все понятно, не для журналистов, которые онлайн а, и а, непосредственно, так сказать, офлайн, оффлайн, да, не, непосредственно вживую, вернее, могут а, задать вопрос. То есть вот он вышел бы на какой-нибудь брифинг, как президент США, и там куча журналистов, ответьте на такой вопрос, ответьте на такой вопрос, его бы разорвали, этого придурка. Там сидят его губернаторы, он им читает по, по бумажке фактически, и такую чушь, это просто же... Представляет дополнительные полномочия главных регионов, исходило из того, что сейчас действовать по какому-то единому шаблону не только неэффективно, но подчас и вредно. То есть вся ответственность на них. Он не действовал по шаблону, действовал самостоятельно, оказался неэффективным. Почему? Губернатор неэффективный. У вас есть все возможности работать адресно и выверенно учитывать ситуацию в каждом населенном пункте, на конкретных предприятиях, субъекте. Федерации в целом принимать адекватные, хорошо просчитанные профилактики, хорошо просчитанные вот это вот, вся вот эта вот муть, которую сегодня он высокопарную такую несет, зачем? Главная цель которых защита жизни, раз 10 повторил это. Это ответ почему, а это я пишу, да, вот это как раз пишу я на полях, это ответ, почему нет пакетов а -а и, и так далее. Да, вот это именно ответ, что они, они в свободном полете, что эти пакеты и не нужны, что они даже вредны, потому что тогда спросят, слышишь, ты там твои люди готовили. А, а тут никто не готовился заранее. А зачем готовиться заранее? Вот прям сейчас Путин пришел и, все, и всех победил. Слава, как относишься к идее переселить мэрию Москвы на Индигирку и пусть каждый день одна команда укладывает бордюры, другая снимает? Плохо отношусь на, на Индигирку правильно переселить, а если одна будет команда класть бордюры, а другая снимать, за счет чего они кушать будут? Я считаю, что каждый из этих подонков, находясь в самоизоляции, да, где-нибудь на пляжах Индигирки и Колымы, должен зарабатывать свой кусок хлеба с учетом того, что это будет 15% от того, что он зарабатывает, а остальное должно идти на покрытие убытков, которые они нам. Устроили здесь на, э, тот вред, который они причинили, должен за счет чего-то покрываться, вот на покрытие этого вреда и должны они работать, и 85% должно средств уходить, а на 15% они должны одеваться, обуваться, отапливаться, жрать и так далее. Если не будет хватать, ну жаль, значит, значит лучше надо работать, я так считаю. Они же говорят нам, что лучше надо работать, ну надо ему это и повторить, при этом нельзя останавливать экономику, Путина. говорит, конечно, это не экономику останавливать, да? это останавливать его режим, вы же понимаете, что если сейчас начнется саботаж, кердык его режим, он неделю не продержится, ну должен быть стопроцентный саботаж. Закрывать грузовое, транспортное, там, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, невзирая на реальную обстановку, даже когда в, в, реги в регионе зафиксированы единичные случаи заражения, мы с вами должны понять, какому урону, каким разрушительным последствиям это может привести. То есть он губернаторам говорит, независимо ни от чего, независимо, хрен вы что там закроете, понятно. это вот я перевожу то, что он говорит губернаторам, всем на местах, что не с этим И ответственность переваливает на них при этом. Но это угроза конкретная. Обращаю внимание, даже в Москве с ее плотностью населения, с концентрацией транспортных потоков, а значит и объективно большими рисками распространения инфекции, нет практически повсеместно закрытия предприятий, всех под одну гребенку, такого нет. многие То есть, делай как Собянин, вот так он говорит, пример для регионов, да, вы еще ссыте, видите, он как Собянин делает. Берите ответственность на себя и делайте. Вот он взял же на себя, он радаю взял на себя. Молодец, молодец. Сейчас нужно создавать все условия для того, чтобы компании, организации, предприниматели возвращались в нормальный график работы. Повторяю, сделать это нужно продуманно, т.р.т.р. Вот. И, ну, в общем, он переводит стрелки на всех на предпринимателей, на глав регионов, на всех, всех, всех, все должны работать. И, конечно, важно миминизировать кризисные явления, смягчить удар для бизнеса, потери которого, прям скажем, уже достаточно серьезные. Мы договорились, что в каждом субъекте федерации будет сформирован свой региональный список предприятий, ну, то есть те предприятия, которые нормально живут с губернаторами как-то как они э, из этого списка, ну, какие-то ништяки не будут получать. Скорее всего, у них не будут что-то отбирать, что будут отбирать у всех. Вот. Что касается федерального уровня, то здесь хочу сказать о следующих новых решениях. Первое, мы уже снизили размер социальных взносов для малого и среднего бизнеса в два раза с 30 до 15, и сделали это, что у предприятий появились дополнительные ресурсы и так далее. То есть очень смешно. Да? То есть там, где везде платят, да, Путин снижай. То есть США 2, ,2 триллиона 200 миллиардов выделили на экономику, Япония 1 триллион, а в Японии меньше людей, чем в России. Да? Франция 300 миллиардов, Евросоюз полтора триллиона. А Путин вот готов снизить социальные взносы. Молодец. Для малого и среднего бизнеса мы предусмотрели отсрочку по всем налогам. То есть, нет, он не останавливает эти налоги. Не говорит, что, ребят, вот за этот период налоговый вы ничего платить не будете. Нет, вы заплатите, ну, чуть позже. Да? Через 6 месяцев заплатите. А через 6 месяцев будет лучше, что ли? Ихартизм, блядь. То есть, налоги отсрочил и то там. Кроме НДС. НДС все, нет. НДС это святой дел, блядь. Охереть не встать. Так, вот, и реструктуризация задолженностей будет, и э, поручаю правительству с участием Центрального банка в пятидневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса. Постоянно он поручает что-то подготовить, какую-то программу, какую-то поддержку и так и далее. То есть, иными словами, что говорит Путин очень четко, чтобы все поняли, денег не дам. Вот что он говорит. Не дам денег. А, так. Понимаю, что предпринимателям приходится не непросто, но вы видите, уважаемые друзья, что так происходит везде. А, практически во всем мире падает спрос, сокращаются заказы и так далее. То есть во всем мире. В нормальных странах да, платят предпринимателям деньги, чтобы они бизнеса не лишились, выкупают акции, платят людям непосредственно деньги, а, а, обнуляют коммуналку, обнуляют а, налоги платят фиксированные какие-то э, деньги э, непосредственно семьям, непосредственно людям для того, чтобы они могли пережить этот трудный период, этот, этот готов брать с нас меньше, и то он готов с э, каких-то уже определенных сумм брать меньше, да, но он готов и новые вводить платежи, увеличить э, цену за газ, увеличить цену на бензин и так далее. То есть, что он, я здесь не возьму, я вот здесь возьму. В мире э, так... Считаю справедливой следующую формулу, помогать прежде всего, в первую очередь, тем компаниям, которые сохраняют занятость. Ну перевожу, помогать «Газпрому», «Роснефти», помогать э -э «Ротенбергам» и прочее, прочее, прочее. И там вот первое, второе, третье, прям четко вот так. Ну, Кто-то написал, но это правильно, так. ух такой молодец, хозяин такой. Первое. вчера подписал указ о начале дополнительных выплат семьям, имеющим право на материальный капитал по 5000 рублей и так далее. То есть, знаете, как это называется? Раньше, вот в армии, там, в милиции, где я работал, когда у человека уже там столько всего, там, ну, пора выгонять, а ну, выгонять не хочется, поэтому-то ограничиться ранее наложенным взысканием. То есть Никак не наказывать, а здесь никак не поощрять, ограничиться ранее наложенным поощрением, то есть до этого они приняли такое решение, да, потому что боязно стало, надо было что-то показывать, вот они что-то там делают по поводу демографии, народ-то вымирает, вот они делают, там копеечку вроде какую-то вкинули. Второе. Также в июне на месяц раньше срока начнут выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет включить. На месяц раньше срока. Представляете, какая-то смешная сумма денег, вообще ни о чем. Но здесь важно подчеркнуть, на чем хочу остановиться подробнее, когда предлагалось это решение. В послании речь шла о так называемом критерии нуждаемости, то есть и так далее. А теперь, значит, вот не будет идти. И всем, что ли, дадут? Нет, не всем. А кто безработный? обхохочешься, да, обхохочешься, то есть один платеж заменит другим, вот и все, ну тем не менее сильно зассал товарищ, очень сильно, раз что-то пытается, вот это, представляете, патологически жадный Вова, что-то пытается обмануть, какую-то копеечку показывает, раньше он сроду вообще ни про какую копеечку не говорил, только с вас, Слава, не ругайся тебе, у тебя мой сын, смотрит, ему 12 лет. Инна, привет, Инна, и сыну привет, 12-летний. Вот хорошо, это хорошее начало, молодой человек, я вам серьезно говорю. Я не буду ругаться. Хотя, я думаю, в 12 лет он знает гораздо больше современных ругательных слов, чем я, поскольку в интернете есть такие Слова это, конечно, не мат, но я даже даже и не знаю, что это такое. Какие-то сленговые, очень серьезные. Так, и всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года, предлагаю в апреле, мае-июне выплачивать пособие по безработице автоматически, по верхней планке. Представляете? Ну, это хочется. Самое смешное, что он делает, он делает то, что делается во всем мире, кроме России. То есть, что если ты обращаешься, там вот, допустим, во Франции поле амплоа, да, то есть биржа труда, то тебе автоматически начинают с первого же дня платить. Вот ты обратился, тебе все, платят нормально. Потом, если они видят, что там что-то человек дурачится, и не хочет работать, они какие-то санкции может принять, но автоматически с первого дня, с момента обращения. А это он как манну небесную преподносит, как что-то сверхъестественное хартии. Четвертое. Как уже говорил, особые меры поддержки нужны семьям с детьми, где родители временно безработные. В этом случае, помимо пособия по безработице и выплат, которые у нас положены семьям с детьми, предлагаю также на выезжающие три месяца дополнительно выплачивать еще по 3000 рублей. 3000 рублей. Это пятьдесят 50 евро, да? Я вот рассказываю еще раз, чтобы было понятно. Вот какую то житель Африки, да? лодочки, сделанные из отходов контрацептивной промышленности, переплыл через Средиземное море, ну через какую-то его часть. И вот попал во Францию, например. На лодке приплыл, попал. Ни документов, ни хера у него ничего нет. Пришел, обратился в префектуру. Говорит, я там беженец убежал и так далее Все. Ну, направляют в соответствующее место документы и после второго интервью начинает он платить бабки то есть выдают такую карточку ну, приблизительно э, у меня второе интервью было через месяц с небольшим а вот тут товарищи мои приезжали у них второе интервью было уже через две недели то есть они приехали через две недели уже начали получать деньги но это не совсем так, деньги стали начислять через две недели, да? а получать они их только за месяц. То есть, вот месяц проходит и они получают с того числа, как, которым выдали карточку. Так вот, сейчас выплаты я не знаю какие, я думаю выше уже. До коронавируса выплаты были 420 с чем-то евро на человека. То есть представьте себе, вот там крендель какой-то, который там, я не знаю, по там, я не знаю, кто угодно, там пигмей, б, бегал там с копьем, приехал, написал, все, получает 420 евро. Сколько 420 евро сейчас? да? Это 300, сколько? 30 тысяч, да? Получается. 330 тысяч? А, нет, ну, 300, 33 тысячи, извиняюсь, 33 тысячи получают, просто так, больше почти 30, ну, три с половиной, просто так. То есть человек ни дня здесь не работал, ничего он не делал, и просто ему помогают, чтобы он с голуб не помер, Да. Это при том, что он имеет право на получение бесплатной еды там, и так далее. Это уже отдельный разговор. дежонку бесплатную, новую причем, может получить и так далее. А это вот он тут 3000 дает Вовочка. три тысячи, это сколько сейчас? Ну, чуть больше 30 евро, 35 евро. Молодец. Щедрый. Своим людям, которые потеряли работу, 15 тысяч в России дает банк кредит на покупку продуктов в ленте. Ну понятно, что это, эти продукты будут стоить гораздо дороже и все такое прочее. То есть, ну как раньше на заводах, да, то есть рабочий работает, работает, денег нет, потому что его штрафуют, и вынужден покупать в ларьке, в этом заводском, еду в три а потом, когда приходит время расчета, ему дают деньги, и все эти деньги забирает этот ларек. То есть, опять же, забирает тот же хозяин. Все мы это уже проходили. Все это проходили, это уже было сделано. ну мы знаем, чем это закончилось. Чем закончилось. Так... Сейчас вот, Господи, проскочил я. В марте дал поручение предусмотреть для граждан каникулы по потребительским и ипотечным кредитам, да, на две недели, да, и там по каким-то на месяц каникулы как на две недели. То есть отсрочечка на две недели. Уважаемые коллеги, вчера, как вы знаете, встречался с учеными, специалистами, ну и так далее. То есть вот он спросил у специалистов, когда можно, значит, это все прекращать. валит на специалистов. То есть на себя никакой ответственности этот подонок брать не хочет. Он что думает, он так трибунал, что ли, сбежит? Смешной вообще товарищ. вот, и да, Мы, не, конечно, не можем с полной стопроцентной уверенностью сказать, как будет развиваться ситуация и так далее в сфере экономики. Он вообще когда мог что-то нам рассказывал про то, как нефть будет расти и все такое прочее. Мы уж наслушались от него и стратегии 2020 и прочее. Мы будем работать уверенно и ритмично, профессионально. Подчеркну, для этого у нас все есть устойчивая макроэкономическая ситуация. Полная жопа сидит на вилах, бля. Минимальный государственный долг, солидная подушка безопасности в виде накопленных за предыдущие годы резерв. Да. да, какие резервы? Вова, вы все украли. У вас подушечка, может быть, лично у вас и есть безопасность, и не слабая такая. Вот. Ясно, что без определенных потерь не обойтись. Ну, то есть каждый должен это принимать на себя, потеряют именно его, его семью. Понимаете, То есть, не Ротенберг а уже Стимченко потеряют. Повторяю, меры поддержки по всем этим направлениям должны быть своевременно подготовлены. Кем-то кто-то должен подготовить, правительство, губернаторы. Для большинства находи постоянно находиться в четырех стенах, что называется, муторно и тошно. «Но выбора сейчас нет». Такая любимая фраза определенных людей, «выбора», ох, знаете как, «у вас нет выбора», очень любят в определенных местах говорить, да, ну, я прямо скажу, в правоохранительных органах европейских государств, когда тебя заключают под стражу, да, там, говорят, «у вас нет выбора», ну, нет, значит, нет, пойду в тюрьму, какие вопросы?» Так что, Вове, я хочу сказать, что выбор есть всегда, всегда есть выбор, и в этом, собственно, суть двух истин, да, тех двух истин, которые знали еще древние египтяне, которые нашли свое отражение уже в позднем варианте в книге мертвых, да? помните египетскую книгу мертвых, там чертог двух истин, вот,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 совсем справилась Россия, победим и эту заразу, коронавирусную, вместе все преодолеем. Бля, то он про древлян, теперь про печенегов с половцами, чего в башке, я когда э, услышал, я думал это шутка, ну наверно кто-то вот там троллит вот то, то с древлянами, то с печенегами, то с половцами.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 да еще Бородин, да, и все это в одном флаконе, причем не Валович не Бородин, да, а Александр Порфирьевич Бородин, который, помните, князь Игорь сделал, да, и вот, собственно, и половецкие пляски, которые Путин та танцует сейчас, пляшет, надо прям включать Путина вот эту вот речь под половецкие пляски, это очень прям подходит. И вот поручил вести автопродление паспортов и водительских прав. Поручил, а если бы он не поручил, эти документы бы считались недействительными в период, когда ничего не работает, когда в выходные он объявил, их артист, это он такой, видите, вот он как вам всем помог. И почему-то Хазар пропустил. Ну, блин, если бы он Хазар тронул, я думаю, у него были бы большие очень проблемы. Это очень хорошо. Хорошо вы подметили. И он так ускрипается, между струек проходит. Я думаю, что и Печенеги с половцами должны обязательно в суд обратиться, сказать, что, а зачем он нас обидел блин. Так вот откуда шутки в чате про Печенегу. Просто я не смотрел, полиши вытворя, у меня к нему физиологическое отвращение от одного вида бодкосного морда тошнит. Вот, Сергей, представляете, что мне приходится переносить. И, и пишет, обнуленную на философию переклинил. Так Дело в том, что это ему же пишут, представляете? Это пишут, вот такую шнягу пишут, это же ужас какой-то, а он это читает. Слава, доброе здоровье. У нас в Хабарске второй день ездит по городу машина. глашатай орёт в рупор, что все из дома, чтобы все из дома не выходили. Поболька шла в магазин и ее домой вернули голодную. Молодцы, еще я могу сказать. Так, я, между прочим, я не помню, говорил. Я вначале так что-то проскочил. А там письмо я просил там вот, по поводу Бахова просил письмо мне написали, но как-то я так понимаю, что это я попал в общую рассылку, то есть помните, вчера весь вечер нам сюда про Бахова писали, и вот добрый вечер, просим вас нам помочь в убийств нашего сына Влада Бахова, отдыхавшего на дне рождения детей влиятельных людей и все, и ссылки одни я прекрасно понимаю и это как новость, я оглашал и рассказывал про это если вы хотите что-то дополнительное да чтобы я сказал то вы пришлите короткое видео которое я могу поставить или письмо которое я могу зачитать понимаете то есть упростите мне работу и себе упростите работу поэтому мне кажется это в ваших интересах и я с удовольствием вам помогу но я люблю помогать тем, кто помогает сам себе, понимаете? Так проще общими усилиями. Так, и... В Нижнекамске медиков на период самоизоляции заставляют уйти в отпуск с сокращением зарплаты. Это вот по поводу а, повышения медикам, да? Вот за счет кого они повышают? За счет вот этих, у кого они отнимают. Путин ничего не дает, он только забирает. Только он может забрать много и чуть-чуть кому-то там перераспределить, милостинку какую-то. Но он всегда забирает больше, намного больше. Так. вы кричал, что это читать не будет, так его в кокс ЛСД подсыпали. Вполне допускаю, да, потому что такую хрень почитать, это надо прям на метле быть на конкретной. Как Чаплин, помните, вот самый классный момент этот Чаплин изображает в, в новых временах, конечно, как там в соль случайно, не случайно, а прятали кокаин, и в соль выспал там такой шкет, а он схватил эту соль, там посолил, Попробовал так. его так приштыривает, очень хорошо, тихая улица тоже, помните, когда он там наш приц сел случайно, тоже показывает, как приштыривает, Чаплину тут очень здорово играет, вот Путина так именно приштыривает, не знаю, насколько это соответствует действительности тому, но думаю, что наркоманов не так приштыривает, но вот Путин именно так себя ведет. Чем будут заниматься депутаты при народовласти? Как чем? Депутатствовать у себя дома. Чем они будут заниматься? Какие депутаты при народовласти? Зачем депутаты нужны? М? Зачем нужны депутаты? Чтобы они заголосовали вместо вас, тогда какое-то народовластие. Законодательная власть в, при народовластие это власть народа, понимаете? Народ по законы издает, а не депутаты. И народ законы принимает. И предлагать законы могут кто угодно. Я думаю, что это должны делать партии, которые не будут получать ни государственного финансирования ничего. То есть чисто на энтузиазме работать. Определили, вот мы такие хотим законы. Народ, ты как к этим законам относишься? Народ говорит, да ладно, пусть будут. Соответствующие есть. Идея, как будет утверждаться бюджет, есть идея, как будет контролироваться бюджет, я этого не скажу, конечно, там сейчас набежится большое количество дармоедов, которые скажут, ли, начнут эти идеи толкать в массы, как свои. Я, вы знаете, не против того, чтобы мои идеи толкали в массы, как свои, но я против того, чтобы всякие подонки это делали. Если это делают приличные люди, наши сторонники, ради Бога, я с удовольствием делюсь. Я не хочу со соратниками делиться, которые полное ничтожество. <свы> Такие вот дела. И... Э -э Власти мониторят ситуацию с зарплатами, россиян заявил Песков. Говорит, а что вы делаете с зарплатами? Ну там вот где-то выделяют в Испании, например, безусловный доход, Определили выделять какое-то количество денег каждому. А здесь вы что делаете? А мы мониторим. Молодцы, как Венедиктов, будем наблюдать. Наблюдаете, наблюдайте, что ж. Спасибо, дядя Слав, за ответ. Алексей, пожалуйста. Всегда пожалуйста. Путин плохо выглядит, он очень озабочен. Ну, надеюсь, что очень озабочен. Хотя, я думаю, что он не понимает всей, э, так сказать, глубины проблемы. Ну, чтобы не выразиться так, а то я обещал не ругаться, да. Текст Вовану «Киндер-сюрприз» писал. Нет, конечно, нет, конечно. То есть Владиленович написал бы гораздо лучше, гораздо бы лучше написал, и написал бы не об этом, да. Вот в этом вся соль, что сейчас какие-то… Э -э, я думаю, что это вот этот вот, который стал его помощником, бывший министр, я думаю, что это его работа, потому что ну, он такой вот чуть-чуть, как его там звали-то этого пидорковатого. Вообще помощникам числится. Господи. Да ладно, плевать. Жителям Коми пришли новые счета за отопление. Прекрасно, да. В счетах от 17 до 35 тысяч рублей. Вот так их поздравили. Вот такие молодцы. Очень здорово. Школам разрешили перенести часть учебной программы на следующий год. Ну, они, они не знают, что делать. Они не знают, выгонять ли детей в, учиться летом. Потому что ну, летом могут начаться протестные действия очень серьезные. Дети будут в них участвовать. Что им делать? Выгонять детей э, учиться летом. Ну, соответственно, будут другие проблемы, я не буду говорить какие, потому что это тоже цукцванг, очень хорошо. То есть, как бы они ни поступили, это будет классно. Наташа Корнилова, спасибо, Наташа. А, текст Орешкин Путлер писал, да-да-да-да, этот самый, наверняка, очень похож, очень похож по вот, так сказать, ментальности, точно-точно. В простом... простом Лин злом микроскопе нельзя увидеть вирус, но зато можно рассмотреть здоровые дыры в вашей повестке. Сидеть дома может уберечь вас от всяких корон. Ну да, конечно, обычный микроскоп вируса увидели, когда он на микроскоп. И сразу у людей появилась куча болезней. Да, каждый пошел, сдал там на анализ что-нибудь, ему. Перечни, где там 20 или там 30 инфекций, половину записали, что у него есть. Многим страшно. Ну а что бояться-то? Вируса бояться? Я не думаю, что есть смысл это делать, а от вас же все равно особо ничего не зависит. Да. Выполняйте, мойте руки, выполняйте соответствующие э, меры, да, предписания, те, которые делаются умными людьми. И все, а бояться не нужно. От этого э, вы здоровее не станете, это точно. Надо, чтобы путинцы боялись. Нужно занять себя работой. Вот Мне некогда бояться, я с утра до вечера вкалываю, уже просто потерялся. Работаю очень усиленно. И вам советую, и вас прошу, помогайте, распространяйте в том числе э, народовластие новости, э, телеграм-канал, э, программу «Плохие новости» Вячеслава Мальцева, везде пишите, делайте какие-то ссылки, пишите в различных чатах по поводу революции, по поводу борьбы с Путиным и так далее. И это будет здорово. То есть сейчас мы как раз можем поднять ту самую волну, которая сметет Путина. А если такая волна не поднимется, то, вы понимаете, на фоне этого, если не поднимется такая волна, то на фоне чего она тогда сможет подняться? Вячеслав, боюсь... Той мысли, что наши люди скорее будут ходить по помойкам из-за отсутствия работы и денежной госпомощи или заниматься живодерством, нежели чем пойдут на Володю. А помойки тоже когда-то будут уже э, бесполезны с точки зрения еды, да? потому что кто-то же вы, выкидывает туда, не может такое количество большой людей выкидывать такое большое количество еды, которого хватило всем остальным. Выход есть, но только либо низ, либо вверх. Согласен? В этом как раз. И те самые две истины. Так, акцию Бессмертный полк предложили провести онлайн. А в то же время выступили какие-то черти и говорят, нет, нет, нет, давайте ходить. Вот Я думаю, что надо онлайн проводить с портретом жопы Путина. Да, акцию такую, блядь, жуть. Совершенно вот эта вот победа бесия в условиях того, что сейчас происходит, и наслоилась на вот этот путинский фашизм вообще с власовским флагом, блядь. Ну просто какой-то абсурд. Виан отдыхает от, от такого абсурда. Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки. Ну бывает, что же. Вот число зараженных коронавирусом в Москве достигло 5841. 85 процентов выявленных за сутки в Москве новых пациентов с коронавирусом младше 65. Почему, вы знаете? очень просто потому что врачам как обычно говорят те кто старше 65, на них вообще внимание обращать не лечить такая установка всегда э -э, при путинском режиме давалась то есть старше 65 все как-нибудь сам пусть. мальцев какой у тебя айки правильно писать какой да так, в 90-х алкаши кошек жрали, ну, не только в 90-х, к сожалению. Вон, как видите, в Китае, в азиатских странах до сих пор копченых кошка там с собаками едят. ездят. Ворода, чего игноришь? А что я игнорю? Не знаю, что я игнорю. Вы напишите, тогда не буду. Слава, надежда только на тебя, надежда должна быть на народ, на самих себя, представляете? А если вдруг Вальц Фраса задвинулся от коронавируса, а? Еще что, она безнадега полная? Нет. Такие вот дела. Мишустин разрешил МВД штрафовать всех нарушителей самоизоляции. Прикольно, да? какой-то Мишустин разрешил. Да? такие вещи э, только законом устанавливаются. Да? А тут, вот обратите внимание, Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы. То есть Москва подписала с МВД соглашение, что будут штрафовать и председатель правительства, который не имеет таких полномочий сам, дал такие полномочия ментам. Понимаете, и суть так сказать, закона в том, что никто не может делегировать полномочий больше, чем имеет сам. Как ты можешь. Я вот сейчас пойду и тоже скажу. Пожалуйста, я вам. Ну, кстати, и правильно, я вот разрешаю всем пойти в банки, да, там, и забрать столько, сколько им нужно. Мишкустин может говорить, что.. Может разрешить всех штрафовать, а я разрешаю Мишустину все забрать, прийти, нахер, сдачи его отовсюду, оштрафованным, да и не оштрафованным. И вот Лен Блинов написала, что список утвердили домов на карантине в Чувашии. То есть это дома, которые на карантине. И пишут, я сегодня бы затерила с 18 до 13, в это время занесли дом в список, ее дом. То есть в других списках его нет, а тут она выпендривалась, ее дом попал в карантин. То есть вот суть, в общем-то, идеи карантина. Там, где выпендривается, уходит в карантин. Слава, сделайте стрим с Саакашвили. С удовольствием я очень уважаю Михаил Саакашвили. Поэтому, если у вас есть такая возможность, я с удовольствием с ним пообщаюсь. И поговорим о власти, Выскажем идеи определенные и так далее. Я думаю, это будет для всех интересно. Так... Назван размер финансовой подушки России перед кризисом 18 триллионов рублей на 1 марта финансовая подушка. Какая финансовая подушка? Вообще о чем идет речь? То есть приватизированное государство полностью принадлежит все Вове Путину и его Шобле, да, и там какая-то финансовая подушка. Кому это финансовая подушка? Ну, может быть, Ротенберг, да, может быть, Тимченко, может быть, там Абрамович. Усманову и так далее, и прочим, да, может быть, Алинки Кабаевой, людям, что ли, это финансовая подушка, о чем речь? Аксенов Крыму дал полномочия МЧС штрафовать, смех и грех. Нет, это не смех и грех, это превышение полномочий, в общем-то, это преступление. Дом не убережет нас от Путина, давайте действовать сейчас, полностью с вами согласен. Полностью с вами. Но народ должен как-то начать шевелиться. И какие-то приметы мы с малого должны увидеть, что народ расшевелился. Такие вот дела. Российские компании начали переходить на четырехдневную рабочую неделю. Я думаю, потом на трехдневную, потом на двухдневную. Ну, в общем, экономика сдувается, поэтому, поэтому все фас предложила федеральное агентство значит, повысить цены на газ для населения на 3 ну прекрасно чушь где на 3 там и на 30 федеральная антимонопольная служба да, предложила молодцы молодцы а вообще, они тут при чем? Вопрос такой, а вот тут нафига? Эм, так. Как шевелиться народу, если нет вожака? А почему вожака-то нет? А как выглядит вожак, вы мне скажите? Вожак-то как должен выглядеть? Вот чем вам мальцев не вожак, а? Мальцев призывает к революции. Чем вам Мальцев не вожак? Или нужно, чтобы он к вам приехал, позвонил в дверь, сказал, «Слышь, выходи, пойдем революцию делать, а то как-то народ простаивает там, вот внизу, ожидая, выжидая вас». Всегда всем нужны какие-то вожаки. На французскую революцию люди делали, были какие-то вожаки, не было никаких вожаков. И во многих странах мира проходила революция без вожаков. Февральская революция в России. Какие вожаки были? А революция 1905 года, ну пусть она не победила. Какие там были вожаки? Так что все это надумано, понимаете? Вот там нет вожака, и поэтому мы там никуда не пойдем. Вот у вас есть вожак уже, Путин. Так Зачем вокруг Кремля Строить чистокол из стальных столбов Ну Анна Мы вот здесь посовещались Во время эфира и решили что потом Как революция победит На эти э, столбы будем как раз Путинцев сажать Ну по решению трибунала Такие вот дела И в россии появится национальный стандарт для мартлевых масок в саратове и в энгельсе выдали противоатомные вот эти маски такие с глазами да, которым 50 лет уже которые на случай ядерной войны были напечатаны. Я помню, когда мы проводили по птичьему гриппу, я говорю, слушание и подготовку, то я спрашивал, есть ли маски, мне сказали, есть, они еще вон. И вдруг я вижу, фотки выставили, оказывается на хлебозаводах от, от этого, от коронавируса выдали, я думаю, ну видите, а я думал разворовали, оказывается нет, остались еще. Минздрав рекомендовал не обращаться к врачу без угрозы жизни и здоровья, то есть человек должен поставить сам себе диагноз, ибо без диагноза нельзя понять, есть угроза жизни и здоровья, то есть иметь как минимум высшее медицинское образование, если 70 тысяч в России каждый год официально по данным Минздрава погибает из-за врачебной ошибки, 70 тысяч, то человек простой, без образования должен быть более грамотный, чем те врачи, которые допустили 70 тысяч ошибок, поставить диагноз скотнее, мне ничего не угрожать. не поеду, я ни в какую больницу. Представьте, какая чушь, безумство какое-то происходит вообще. То есть оценивать должен больной. Вот в России второй день подряд зафиксировано более тысячи случаев коронавируса. Ростовская полиция оштрафовала колясочника после погони за ним. То есть гонялись за колясочником, который от них скрывался. Да? И вот, как я помню, товарищ мой еще в детстве написал э -э такое, значит, стихотворное произведение. Гаврила выхватил кинжал и за безногим побежал, вот приблизительно то же самое, жуть, конечно, блядь, абсурд, абсурд, да, кентавра какая-то, блядь, происходит по всей России, что-то какой-то с какими-то абсурдными существами сражается Россия, мать ее за в Петербурге окончательно утвердили штрафы за нарушение самоизоляции, то есть в Москве Мишустин разрешил, в Петербурге даже и без разрешения, в общем-то, то есть в Москве нужен Мишустин, в Петербурге не нужен. Группа россиян, работавших на Белорусской атомной станции, заболела коронавирусом 13, нет, сколько там человек, Пятнадцать человек, Пятнадцать. Пятнадцать человек. Удивительно. То есть, я так понял, э -э -э -э, ну, это серьезная цифра, да? То есть, в одном месте 15 человек вдруг раз за один день заболели. Значит, в общем-то, будут последствия какие-то на Белорусской атомной станции. И, то есть, Лукашенко никак не меняет чашу, сияйся, кто-то на это рассчитывал. Так. И э, так, россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву возвратным рейсом. Я так понял, рейс на 15% загружен, потому что ну, не все захотели, наверное, возвращаться. Решили лучше в объятом коронавирусом в Нью-Йорке сидеть, чем возвращаться домой. Да? А какой фирмы коляска у колясочника спрашивает? Не знаю. Вот надо поинтересоваться, конечно. И Россия отправила свои тесты на коронавирус 30 странам. Мишустина об этом сказал. Видите, как замечательно. В России есть хоть один тест? Вот вопрос этому Мишустину. Спросите. Ну вот 30 странам вы отправили. А в эти 30 стран России-то входит Потому что в России ни в одной поликлинике нет тестов. Ни в одной, нигде. А они отправили в 30 стран. Ну, это безумие. Я уверен, что они, конечно, ничего не отправляли. Это вот метла просто несет. Но. Ну просто российские военные медики прибыли в Ереван. что, а куда же им еще российским военным медикам? Конечно, в Ереван. Блять, им всё, лечить людей в России, что ли? Нет. И в минпромторге э, заявили, что российские больницы и врачи обеспечены всем необходимым для борьбы с коронавирусом, а поэтому помогают всем, потому что у нас все есть, у нас все есть. Это помните очень похоже на советские э, приколы, анекдот. Когда нужно было иностранцам, которые тебе что-то дают, говорить: "У нас все есть и не брать ни в коем случае". А здесь наоборот отдавать иностранцам, потому что у нас все и есть. А помните, еще про Брежнев анекдот был, когда в Индии он, он встает и стал спасибо за чай, позавтракали в по обед, спасибо за чай, там, ужин, спасибо за чай. Говорит, Леонид Ильич, а почему говорите, спасибо за чай? Он говорит, да все остальное наше. А сейчас в России-то нет ни хера ничего нашего, да все, все остальное из-за бугра. И эти козлы говорят, что у нас все есть. В Италии скандал. Разразился вирусолог какой-то путинский из этих военных, который приехал, говорил, черт знает что, то есть я так понял, эти вирусологи принимали участие только в обработке, в дезинфекции какого-то дома престарелых, больше чем они занимаются, их 104 человека непонятно. И итальянцы стали собирать подписи, чтобы их оттуда выгнать нахер, потому что они не поняли, зачем они приехали. Они никому никакой помощи не оказывают, рассказывают о том, этот вирусолог рассказал, что итальянские врачи ничего не умеют, и он их учит там всему, вот этот такой учитель, блядь, вось и учитель. Бля. Представляете, жизнь какая-то. То есть настолько это мерзко. и... Теперь на сайте правительства собирают подписи против этих вирусологов, чтобы их домой отправить. И вот по мнению тех, кто подписал это письмо, премьер-министр Италии Джузеппе Канте принял помощь для укрепления личных отношений с Москвой. Ну, то есть, не бескорыстно принял эту помощь. И я думаю, что это будут еще разбирать очень серьезно в Италии. Италия закрыла порты для мигрантов из-за коронавируса, но она давно это сделала. Сейчас только это, так сказать, официально э, происходит. Вообще это уже почти месяц. Рекордное количество людей умерли от коронавируса в США. За сутки 1736 скончались. Ну, многовато, конечно. В США увидели признаки улучшения ситуации с коронавирусом. Ну, им там виднее, это Пенс сказал. Трамп обвинил ВОЗ в сосредоточенности на Китае. Ну, вообще, ВОЗ есть в чем обвинить, и не только в этом. Вообще, совершенно бездарно. Всемирная организация здравоохранения. Полная бездарность, абсолютная бездарность. Трамп назвал все действия ВОЗ во время пандемии неправильными. Ну, я с ним абсолютно согласен. Да, я думаю, что некоторые действия преступны, как та вот дамочка, которая от имени ВОЗ рассказывает о том, что в России не, нужно, не нужны никакие карантины, а при этом рассказывает, что там она увидела кого-то, и сердце крови обливается, кто ближе одного метра друг к другу идет. О чем речь? Ну, я понимаю, что... За бабло можно чего угодно рассказать, если у тебя нет совести. Так, Трамп уволил своего пресс-секретаря. Ну, значит, этот пресс-секретарь не вписался в нынешнюю ситуацию, потому что основная ситуация сегодня основная тема это коронавирус. И если он уволил, значит, он не ну, потому что не увольняют в этот момент э, того, кто востребован именно по этой теме. Значит, он по этой теме что-то что не так делал, да, именно по этой теме. По всем остальным он мог быть супер, а вот по этой теме нет. А нужно, конечно, подстраиваться под ситуацию. Так... Добрый вечер, Вячеслав, возвращаясь к теме портрета жопы Путина, хочу задать вам вопрос, хорошо ли вы рисуете, хочу портрет жопы Путина кисти мальцева. знаете, я в детстве рисовал в стиле, который мы сами придумали, асизм называется, такой карикатурный стиль, очень хорошо э, получались лица, да, вот жопы не пробовал рисовать, я думаю, она получится очень морщинистая, поэтому я не буду даже пробовать, будет мерзко. Исламская, тем более, меня как-то не увлекут жопы, <смех> они не путинские, не вообще мужские, поэтому рисовать... Если рисовать жопу, то я мог бы, конечно, какой-то Венеры Миловской попробовать, да, но, но не буду. Исламское государство объявило коронавирус солдатам Аллаха. Что-то они как-то протянули время, мы уже забили, помните, как я вам рассказывал, как... Мне товарищ рассказывал при строительстве э, КАМАЗа, да, в набережных челнах. Он стоит, смотрит там по сторонам и вдруг видит, как тут бетон мешают какие-то, там детка, какой-то лежит молодые мешают и вдруг из люльки строительный там с, с очень большой высоты вы, вылетает. Солдатик летит и орёт, ну еще не долетел, а тот дет такой очнулся, проснулся. Забил пайку! Тот еще не успел упасть, но понятно, что его не успеют снять с удовольствия, так что ужин будет. да? А кто будет есть ужин, этот уже забил пайку, потому что он понимает, что этому уже, все, этому уже не ужинать. Так вот здесь, исламскому государству я скажу, я уже забил пайку. Помните, мы опубликовали статью еще 5 февраля, которая называется... Возглавим царствие чумы, так что коронавирус наш. Коронавирус наш не надо. Вот. Стало известно об авиаперелете с загадочным грузом из-за разблокированного ухания этого что-то летали в Австралии на Боинге 747 в Сидней возили, чего-то почему-то очень сильно всех удивило. Удивил этот э, полет, у отсутствовали, а это был пассажирский самолет, но зато был какой-то загадочный груз из этого ухания. Вот интересно, надо больше информации, это реально интересно. Заслуженного артиста Валерия Юрина, который знаны побили, говорят, на дому. Это же был 4 апреля, потом 5 он обратился, сейчас вот в 6 вернее, обратился в прессу. Это только сейчас попало, как у Высоцкого, убивают, говорю, прямо на дому. Ну, сейчас в связи с самоизоляцией, карантином и прочими делами, я думаю, мы такого много увидим. Но лучше агрессию обращать против режима, а не против друг друга. Так И такие вот дела Замглавы Минпромторга исключил Исключили из Единой России Да, вот этот Овсянников Дмитрий Который там начудил все то в аэропорту Ижевска Выпендривался изгнан. Ну потому что Единая Россия очень боится Любых скандалов в интернете. Очень боится. И если это не касается там Путина, Медведева и так далее, то есть тех величин, которые постоянные, которые нельзя убрать, то переменные величины уничтожают мгновенно. Ну а почему бы нет? Кто такой Товсянников? -то Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре. В документе подчеркивают, что дальнейшее распространение вируса может перерасти в пандемию и так далее и тому подобное. И что можно по этому поводу сказать? Вот меня спрашивают. Информацию получили да, в ноябре. Ну, то есть, конечно, конечно, как в разных фильмах. То есть мониторили, говорят, так, люди какую-то херню и заболели, раз, там записочку наверх. Этот еще выше. Ну, на каком-то уровне зависло. Там, на, на уровне, там, допустим, у них 17 официально разведывательных учреждений. Я не знаю, какое из них получило, ну наверное, несколько, наверное, не одно. Да? Вот, зависло там на уровне руководителей. Потом они мониторят ситуацию, между собой общаются, раз обменялись информацией. Еще больше, еще. В конце концов, эту информацию они передают президенту, передают, передают в так сказать, руководство страны. И что? Если там нет никакого результата, эта мертвая информация, она никому не нужна. Представляете, даже в Америке. Даже в Америке. То есть, опять же, нужен какой-то Сноуден, такой, который огласит информацию, скажет, вы что, граждане, представляете, этот ничего не понимает, он информацию вам не дает, а мы в опасности находимся, никто не готовится к этой опасности и так далее. То есть, еще раз это говорит о том, что не, не нужны никакие спецслужбы, не должно быть никаких секретов, от них толку, как от козла молока. Ну что же вот от того, что мы узнали, что они в ноябре об этом узнали? И что? Ну что? Как это изменило ход событий? Никак. Потому что там абсолютно все секретно, это нельзя, и потому что решение принимает там конкретный человек. Так не должно быть. Человечество не должно зависеть от конкретных людей, надо понять уже это. Это пусть будет цитата из сегодняшнего дня. «Человечество не должно зависеть от конкретных людей». Генпрокуратура выявила еще и ряд фейков о коронавирусе вот, и в Перми, и в Бурятии и так далее. А как она оценивает? Она знает настоящую ситуацию, от генпрокуратура по коронавирусу, как она оценивает, что фейк, что не фейк. Зюганов предложил значит, Мишустину «Поднимать дух россиян советскими письма, песня, песнями и фильмами». Ну, я скопировал к себе на авторский канал это эпохальное выступление Геннадия Андреевича. Да, и также есть на народовласти новости на телеграм-каналах. Когда говорю к себе, скопировал, имею в виду на телеграм-канал, авторский канал Вячеслава Мальцева. Поэтому зайдите, посмотрите, ну это просто, это маразм вообще в степени возведен. Я понимаю, что Зюганов ничего не может сейчас предложить при условиях коронавируса. Хотя на местах там, допустим, те же коммунисты Саратова, тот же Бондаренко да, предложили 10 тысяч рублей каждому. Ну, там, как обычно, сказали э, правительство Саратской области, что вы источник не показали. Ну, очень зря, что они не показали. Я бы на месте э, коммунистов показал бы источник, сказал бы, зарплата правительства, вот, урезать ее на две трети и так далее. Ну, вот таким образом, поискал бы источники, да, и собрал бы такие средства очень легко. Очень легко бы собрал такие средства, да. Которые не пойми куда сейчас выкидываются, там, говорят, это а, чуть ли там не треть бюджета региона составит. Ну херово, что такие бюджеты в регионах, копеечные бюджеты, 10 тысяч на каждого, это даже не 200 евро, это гораздо меньше. Это сколько сейчас, 100? 120, да? 120 евро на человека не могут найти? Жуть, 8 полицейских я в ямал автономном округе заболели, а полицейские вообще без мозга, они подходят, что-то в морду лезут, там, вон, а ну-ка, дыхни, там, эти же кадров полно, да, там, пьяных еще ловят, а ну-ка, дыхни, ну, дыхни ему, блядь, эту придурку. Я помню, в советский период всегда этих постовых ставил на место. Я говорю: ты, ты, ты, ты, ты что к нему подошел? Дыхни. У него открытая форма туберкулеза. Вот у меня руфов был. Он у тебя дыхнет, дурак, бля. Их идиоты. Витебский умер сын известного московского фото фотографа Сергея Головача. Говорят, от коронавируса 25 лет. Один человек погиб при взрыве газа в доме в Нижегородской области. Продолжаются хлопки. Вы представляете, вот сейчас э, все вообще придет в упадок. Вообще все. Независимо от того, что Путин там рассказывает, что надо работать, там что-то делать, все. Сейчас ничего не будет. И когда будет Весь мир выходить будет из кризиса, будет тяжело. Представляете, кто на машине отучился ездить, ДТП количество вырастут, кто-то на самолете отучился летать, да, и, и гайки крутить в самолетах, падать начнут, кто-то еще что-то отучился, да. А вот в России вообще от всего отучится. Помните, как Ракин рассказывал, говорит, она говорит, забыла, как доить. Говорит, напрочь, помните, там Доверку, которую в Париж отвезли, она там. Ракин включил машину, говорит. Ну и там все рвануло. После того, как он включил машину. Вот до Ярко забыл, как доить. Вот так и здесь. Все забудут, как доить. Так. И в Карелии уволил директор комбинат питания за детские пайки пайки, хотел сказать, с гнилыми продуктами. Да, вот представляете, тоже вызвал большой скандал. Навальный опубликовал, ну и не только Навальный, ну я думаю, что увидели прежде всего у него, потому что мониторит власть именно Навального. И увидели, что там 6 картофелин 2 сосиски и мука с жуком. Это то, что малообеспеченным выдали в качестве пайки. Ну и, и зачем этот директор? Ну, же они его выкинули и все. Ну, такую же пайку, собственно, и Вова выдает. Да? Абсолютно такую же. То есть нам будут рассказывать, что из вот таких директоров нет ни хера. Нет. Таких директоров очень легко поставить, так сказать, в постгвардейского миномета. А вот начинать надо с Вовы. Задерж... Задержания были в Чечне, задерживали людей, которые с Тумсо сотрудничают, передают информацию, взаимодействуют. Десять жителей, говорят, задержали. И меня тут спрашивают, как я к Кадырову отношусь крайне негативно. А как же можно относиться к человеку, который такие вещи утворяет? К тумсот кто приходил, да? Просто так, что ли, приходил, убийца? Артисты, как я могу относиться? Плохо отношусь. Так. Ну, надо больше информации. Посмотрим. Я даже боюсь предполагать, чем это может закончиться. Я, конечно, понимаю, что сейчас заставят каяться, там, по телеку показывать. так. То есть будут устраивать злодеяния конкретные. И вот член корреспондента рано отправлен под домашний арест. Его обвиняют в хищении одного миллиарда. Ну, правильно, те, кого обвиняют в шпионаже за, то, за публикацию того, что давно опубликовано, Никуда не отпускают. Под домашний арест они сидят. А здесь миллиард. Ну нормально. Можно и под домашний арест. А почему нет? Когда дело о деньгах. Врач центра имени Бурденко э дал объяснение в прокуратуре после жалобы на нехватку масок. Да, вот. Э э surfing. Я так понимаю, что нельзя ни в коем случае жаловаться. А иначе сразу государство применяет к тебе насилие, да, в любой форме, то есть, и представьте, какой кайф сейчас вот этим вот гестапоцам путинским, они могут трясти кого угодно, как в тридцать седьмом году, хочешь полковников, хочешь генералов, хочешь академиков, кого хочешь, тех, которые не входят вот в этот круг путинский, в ближний такой круг, да, всех остальных можно херачить, и сейчас будут они, поэтому херачить будут друг друга. ФСБшники эти ментов херачат, там генералов всяких этих соследственного комитета. То есть прям очень они довольны. Скончалась ограбленная 80-летняя россиянка, пенсионерка из Казани. У нее ограбитель а, отнял ссылку с продуктами, и она Скончалась. Его опознали, 32-летний какой-то человек. И Подмосковье обокрали бывшую узницу концлагеря. Ну, вот блядь, ну зачем эти старухи-то им? Ну что им, полковник Захарченко ходит прямо перед их носом каждый день. Да, вот и вот тут дома, замки, которые практически никто не охраняет. Они ходят у старух, отбивают, что-то отрывают. Зачем, я не понимаю. Нафига? Когда зачем заниматься грабежами, когда ну, есть примеры Котовского, да, есть примеры Махно, есть понятие экспроприации. Вот представь, ты ограбил старуху, как я к тебе буду относиться? Ну, ненавидеть тебя буду мерзким человеком считать. Обомбанул а полковника Захарченко, да я восхищаться буду, я буду рассказывать в эфире, что вот некий неизвестный Бэтмен там бомбанул очередного полковника Захарченко, браво ему, 5 баллов, ура, понимаешь, серийных грабителей курьеров с едой сдержали в Петербурге. Да, вот мы говорили, что много случаев, видите, вот их выловили, а если бы они серийно бомбили полковника Захарченко, ничего бы с ним не сделали. Так что надо, надо слышать голос эпохи, голос времени. Он сейчас выпьет этот голос и кричит, тут миллиарды лежат, возьмите их. Этот голос говорит, возьми и будешь героем, будешь Робин Гудом. Не будешь вором и жуликом, не будешь грабителем. Вот что говорит голос эпохи. Громко говорит, очень громко. Не надо делать вид, что ты его не слышишь. В Подмосковье в трубе нашли труп женщины 46 лет. И так далее. В Петербурге неизвестный пытался поджечь церковь. Ну, все, понеслось. В разнос пошли люди. Названы подробности избиения пожилого историка в очереди за медикаментами, за медицинскими масками. Очередь за медицинскими масками. Какой-то автондил, которому 65 лет избил 80-летнего Владислава Назарова. То есть, я говорю, это кентавры-махии, блядь, ну, по-другому не назовешь. Ну, что-то жесть какая-то. Вот если сейчас попытаться это все изобразить как древние греки на сосудах, да, ну, я не знаю, что там было бы. Там просто жесть была бы какая-то. Просто, начинаю вот с няней Бабакуловой, да, и вот прям, если взять поэпизодно, это были бы какие-то страшные предметы, будет, а. Так. Статья легче, чем грабеж, но за Захарченко точно найдут. Да никто не найдет Захарченко. Как раз не найдет, потому что сам Захарченко. Он пошел и сказал, что у него отняли 9 миллиардов? Вы реально думаете, что он пошел бы и рассказал, что у него отняли 9 миллиардов? Вы че? В этом еще одна прелесть. Миллиарды лежат в банке, а банки охраняют. Ну, он же показывает каждый день, когда по 18 там, э, сколько, сколько там тонн золота -то у чувака был, я и не помню. Да? 18 тонн, да, дома хранилось. Когда 9 миллиардов рублей у чувака на квартире лежит, да. Это что это, это? Это то, что найдено Представляете, сколько не найдено Сколько этих с долларами и с золотом Скоро инкассаторов начнут конкретно бомбить. Это не надо делать Во-первых, инкассатор вооружен Во-вторых, это нищий человек, который от, от чужое добро охраняет Ни в коем случае, нужно объяснять людям Ни в коем случае нельзя такой грех совершать Понимаете? Кентавр Хере, да, Кентавр Махач, так это назовем. Россиянку нашли голые обгоревшие на лестнице в Ленинградской области. Ну, только что 30 с 30 там марта, да, 30 марта мы наблюдали 31-го картину, когда нашли голую и изъеденную собаками, помните, да. На предпортовой улице, а это вот обожженную, ну, я так понимаю, сожитель ее пытался сжечь. Ну, бывает, что тут, представляете, что там у людей так в башке, не пойми, что. я не знаю, что у них в башке. А их еще заперли, и еще они бухают, и еще у них нет денег, и они не знают, что они будут э завтра жрать, и еще вся Россия в ужасе находится и это тоже отражается вот это вот ощущение грядущего чего-то такого, что нельзя избегнуть и у Путина тоже, я думаю настроение соответственно он тоже понимает, что все это будущее неизбежно но не может он сказать да по поводу попросить Бога да, чтобы миновал его чаша сия и не может пережить это Потому что он понимает, где он окажется в любом случае. Мальц, вы бы могли в 90-е с вашим агентством по охране локализовать тогдашнего Путина? Ну, вы понимаете, если в 90-е знать, кем будет Путин, мне и агентство бы не нужно было. Для того, чтобы локализовать, как вы изволили выразиться, а у меня была охранная структура, и я таким вещами не занимался ни в коем случае. Вы знаете, и вам тоже не рекомендую. Я вот что вам скажу. Понимаете, в жизни у меня очень много раз, очень много раз, были случаи, когда было соблазнительно решить проблему просто. Очень просто, да, там. раз. «Есть человек, есть проблемы, нет человек, нет проблем». В том числе, когда была угроза для моей жизни, угроза для жизни моей семьи, можно было бы просто снять эту угрозу. А можно очень сложно. Я всегда выбирал сложный путь и снимал угрозу без того, чтобы избавиться от этого человека физически. Да? То есть выбирал сложный путь. Вы знаете, я ни разу об этом не пожалел, ни единого раза об этом не пожалел. И сейчас я сплю очень спокойно, очень спокойно сплю. Именно по этой причине. А соблазн был многократно И, в общем-то, иногда, когда я шел сложным путем, я думал, вообще, я успею пройти этим сложным путем. Может, я и не успею, может, я без головы останусь. Или с семьей моей что-то случится. Но я всегда успевал. Так что такие дела. Византии, у византийского воина нашли следы операции на мозге вот такая интересная новость на острове Тассас откопали какую то ну останки ранних византийских времен воина и обратили внимание что ну, проводили операцию на головном мозге ну тут в общем-то нет ничего удивительного потому что если вы посмотрите Сейчас, я думаю, отдельной отраслью науки должна стать медицинская археология да, или архе археологическая медицина. Уж не знаю, как правильно называть, я думаю, даже такого термина не существует. Но огромное количество проводится раскопок сейчас, поставлен на промышленную основу. И что находят? Да, там э, находят детские скелеты, да, которые предположительно э, трепанацию черепа делал «гален» и в совершенно ну, тяжелейшей форме болезни, да, ребенок смог прожить еще там 5-6 лет после трепанации и умереть совсем не от этого. Да. мы видим, как э, нашли новые орудия у гладиаторов только тем, что исследовали могилы гладиаторов и на их останках да были следы неизвестного орудия а потом это неизвестное орудие вдруг там на фресках было обнаружено да. также выяснили что гладиаторы были вегетарианцами, да, что они не ели ни в коем случае мясо. Огромный, э, огромный пласт научных знаний получили при исследовании мумий египетских. Да. Особенно э, выяснилось, да, что проводились хирургические операции на глазах, а на глазах и даже инструмент найден, э, кремневый инструмент, очень точный, очень тонкий современные скальпели даже не могут делать таких тонких разрезов. Только лазер может такие разрезы делать. Ну и многое другое, что у, в области научной фантастики, как, например, там, сердце, которое в Лувре, да, хранится с следами коронарного шунтирования, ну и прочее, прочее. То есть сейчас даже об этом не стоит говорить. Но я думаю, что в случае сейчас Такое количество значит, вот, Интересных случаев Сейчас В результате Исследований Найдено, что я думаю Это должно Вот эта Медицина вот эта Форма медицины да, Должна стать Какой-то отдельной отраслью Какая-то археологическая медицина Я бы сказал Путин-мумия Да Спасибо, я не мог не прочитать эту новость, потому что, ну, чтобы люди понимали, что все это уже, все уже было, да? что все проходит и это пройдет, да, как Вова сегодня процитировал царя Соломона, вернее, царя Давида, потому что это он говорил, а напечатано, ну, напечатано, выгравировано, это было на перстне царя Соломона, а слова -то, собственно, принадлежат Давиду. Ну, если верить, в общем-то, различным источникам. Так, хотел, запутался, что хотел. Хотел прочитать донаты. Хотел прочитать донаты. Так, открываем. Сосед, смешно смотреть на этот убогий народ, просто дауны. Вам не надо даунов оскорблять, я уже вам рассказывал про Испанию, где я э, был в ну, конец 90-х годов, в э, 97-ом, наверное, году был, и э, поехали, поехали туда, где э, в Барселоне э, стадион, а я заходил в туалет, туалеты все закрыты, я начал метаться, мне отлить куда-то надо. И автобус, из автобуса выходит, значит, ну, человек с синдромом Дауна, явно тут не ошибешься никак. И вдруг он по-английски говорит, я про себя отмечаю, думаю, да он по-английски разговаривает, нифига, думаю, может он другого языка не знает. Потом он говорит по-испански, я понимаю, что он знает испанский, а там инвалидов выгружают. Такой специальный автобус для инвалидов, ну я понимаю, что он в Каталонии и наверняка и по-каталански говорит, а еще он начинает говорить по-немецки, именно почему, ну по-французски еще ладно, да, по-немецки, я так удивился, думаю, нифига себе, и перехожу через улицу, а на той стороне а -а -а, такой преступник, ну бордюр, барьер так можно сказать, я решил, что перелезу, а там приступчик есть такой. я там встану, меня ниоткуда не видно, и, значит, я отолью. И уже начал туда лезть, а потом думаю, дай-ка я рассмотрю, что это такое. Вдруг я увидел, что это, оказывается, виноград сплетенный, а сверху нападали листья, и визуально это выглядит как площадка очень крепкая, на которой можно стоять то есть если бы я туда прыгнул и я потом развернулся, иду назад и сразу даже в туалет расхотел думаю, блядь, и кто же из нас дал и вот этот вопрос кстати меня до сих пор мучает в таких случаях вам Господь протягивает сто спичек, из них семь короткие. Вам нужно только выбрать, когда пойти и выдернуть. И вы сидите и ссыте. Дебилы, вам все равно придется дернуть. Пока вы ссыте, Путин ржет. Не, пока вы сыте, он как раз уничтожает всех остальных. Может так случиться, что только семь человека останется. И семь спичек, и только все семь короткие. Он Уже уничтожает народ. Спасибо, очень хороший пример. Как раз мы вчера про Ссылу, Харибду разговаривали, вот это из этой же темы, великомученик Денис Караев, слава, на какое число в Москве назначены голодные бунты и устроит ли остальным приезжать на них посмотреть. Я не знаю, сейчас мы не будем ничего назначать, безусловно, посмотрим, когда все это выстрелит а в Москве я не думаю, что будет голод, они постараются Москву как-то подкормить хоть чем Хоть чем-нибудь, деньги давать не будут, какую-то какую жрачку будут давать, какое-то пойло и так и далее, Вам впал, когда уже все к краю подойдет. Потому что им главное сохранить Москву, все остальное они потом могут подавить, как они считают, ну кроме Калининграда, конечно. Анатолий, спасибо Денис, здравствуй, Вячеслав. Давно хотел помочь вашему каналу внести прямой вклад в развитие движения. Спасибо. После ваших эфиров у меня всегда хорошее настроение, крепкое понимание происходящего вокруг. Ваш труд обязан быть оп оправдан. Лично я сделаю максимум, чтобы движение 5.1 распространилось и победило. Спасибо, Денис, огромное спасибо. Бен 61. да здравствуй, революция. долой, фашистский режим. Слава, спасибо тебе огромное За твой нелегкий труд Я благодарю, благодаря тебе Открыл глаза А это уже вчерашнее да? Спасибо, а я смотрю, я это уже читал Так, и вот Смотрим Что написали в донаты Студии на колесах Мобильной студии Которую мы обязательно Купим, как только кончится карантин Обязательно я поеду С большим удовольствием и пригоню. Сейчас я пока не могу ехать, потому что я имею право выходить только километр от дома. Представляете? Вот, Сергей на Спасибо. Юрий, спасибо. Винцент, добрый вечер. Спасибо вам за вашу работу. Еще на одну детальку для машины будущего. Спасибо. Константин, это уже вчера. Спасибо большое. Спасибо, что смотрите. Это точно, денег нет у людей, просто жесть. Валентина Рязанцу, да, конечно, откуда они могут взяться? Путин все время, 20 лет своей, так сказать, президентской карьеры, ну и вообще у власти, пытался все до последней копейки у людей забрать. Все вытащить любым путем. Не правой рукой, так левой, не левой рукой, так левой ногой. То есть любыми путями пытался выдавить да, последнее. Помните, как в Робин Гуди, когда там мамаша говорит, что тот, кто пытается, дергает за пустое вымя, рискует слететь с лавки. Вот это абсолютно точно. И этот рискует. вот Ударит его русская корова или нет, это как раз от нас с вами зависит. Так... Знаете что-нибудь про поезд, который из Китая едет в Калининград? Ни никакого понятия не имею, очень интересно. Обратите внимание, какой-то самолет из ухания этого прилетел э -э -э, в Сидней и без пассажиров, но с грузом. Причем это не грузовой самолет, а пассажирский. Зачем гонять пассажирский самолет с грузом, непонятно. Теперь поезд какой-то едет. Ну, Вячеслав, то, что вы заставля... заявляетесь правиться на 10 лет вперед, а тут вы признаете, что не знали, кем будет Путин, может, хватит наводить тень на плетение. михаил Михаила Филимон... В смысле, как я не знал, кем будет Путин, я знал, кто он есть. Поэтому в 2000 году, когда он избирался в президенты, я помогал Говорухину в качестве начальника штаба его, потому что я знал, что Путин подонок, шпион, о чем вы говорите вообще, что вы несете-то? Странные люди. Просто люди странные какие-то. Если тебе не нравится Мальцев, напиши. Мне не нравится, Мальцев, ты мне не нравишься. Да? Помните, как сержант Билка всем рекомендует фильм, очень хороший фильм. Там Воле подходит и говорит а, сержанту: говорит, мне кажется, я им не нравлюсь. Он говорит, что это ты решил? Они там тебя любят, ты прекрасный парень они мне написали записку уволят, ты нам не нравишься». Так что... гордости и величие исчезли с деньгами». Конечно, нет, ну, это гордость и величие не исчезли. Вы сейчас увидите еще поведобесие, что не надо никаких денег, пайка 125 грамм и так далее. Всю эту херню вы еще сейчас услышите, что вот это вот самое главное, что нам нужно, блядь, это величие. И... Так Михаил Филимонов, Гален, Гегель, Фейербах, Макиавели, Салон. Это все понятно, что вы знаете, что много читали, но эти сказки, легенды были наинтересны школьникам, но несерьезным людям, вы хороший учитель истории. Я полагаю, кто вы. Я думаю, что вы воры жулик, я даже знаю, какая ваша фамилия. Конечно, вы не знаете, кто такой Гален, потому что Гален ничего не писал, да. Гален это врач. И я думаю, древнеримский врач, конечно, я думаю, я знаю, кто вы. Поэтому вам, конечно, ничего не интересно, потому что вам интересно только бабло и ваша личность. То есть вы себя поэтому мните серьезным человеком, абсолютно несерьезный человек. Спасибо. Да здравствует революция. До свидания.